Друзья, на часах. Давайте посмотрим, сколько времени. Э -э почти полчетвертого, 25 минут четвертого утра, ночи даже. И вон я увидел случайно в окошко человечка. Он, видимо, днем стесняется. Извиняюсь за качество, у меня телефон... Мне iPhone 13 приближает не так четко. Но все равно, я думаю, вы видите, как человек работает с лопатой, делает горку, мне лучше видно, для детишек. Вот я из окна своего снимаю а на улице ночь, и вот он один, такой герой нашего времени, делает горку. Видимо, для детишек, может, для своего ребенка, для дочки или сына.